Так, очередная посылка, которую я получил. Даже не помню, что тут должно быть. Сейчас посмотрим. Угу. А это у нас очень классная штучка. Это у нас такой тактический чехольчик для, для мобильного телефона. Посмотрим получше. Вот такая мягенькая эта штучка. Можно пристепнуть на систему моль, или же просто продеть на ремень. Сейчас мы проверим. значит, к примеру, такой вот телефон для такого телефона, конечно, не очень удобно, так как он там болтается. А вот для другого телефона, который будет в чехле, вот таким вот образом. О, самое оно. Отлично. Значит, его можно на карабинчик одеть. Материал нейлон. Хорошая защелочка. Даже так вылетает. Тут резиночка. То есть сюда можно вообще даже по идее рацию запихнуть. Там можно использовать в таких даже целях. Ну, Хороший материал, быстро приехала, доволен заказом, спасибо, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, всего доброго, пока.